В эфире «Универ с тобой, Адилия Валеева. Сегодня в выпуске. Нарушать или соблюдать? Юристы КФУ написали собственные законы. Стихотворение общеизвестного Габдулы Тукая «Устами младенцев». Закон законом, но то, что яблоко падает на землю, все же не заслуга Ньютона. Свои законы есть везде, и в природе, и в науке, и в обществе. Но кто их пишет и для чего? Ответ на этот вопрос ищи в нашем следующем сюжете.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 КФУ отметили лучших студентов-предпринимателей. Подробности в следующем сюжете. 27 мая в КФУ состоялось подведение итогов первого конкурса студенческих социально-предпринимательских проектов 2016. По словам организаторов, на конкурс поступило много заявок, но выбрали только пять лучших проектов, представляющих наибольшую перспективу для реализации. Участникам конкурса вручали дипломы и планшеты. Сегодня у нас действительно, возможно, небольшое, но очень важное событие для Управления инновационного развития Казанского федерального университета. Мы подводим итоги конкурса, это студенческий конкурс социально-предпринимательских проектов, который мы впервые запустили в республике Татарстан. И Основная идея этого конкурса заключается в том, чтобы привлечь внимание молодежи именно к реализации проекта в сфере социального бизнеса, социального предпринимательства. Данный конкурс проводился по пяти номинациям – социальные услуги, медицина и реабилитация, культура и досуг, экология и переработка отходов. Участники конкурса – это студенты, которые знают, что для достижения высоких результатов нужно уже сейчас действовать и закаляться в предпринимательской деятельности. Управление инновационного развития студенты и делают первые шаги в бизнесе. Управление инновационного развития дало толчок, что я узнал о нем и… Оно очень сильно помогло мне в плане развития моего проекта. Во-первых, когда ты приходишь сюда, даешь ему идеи своего проекта, они его записывают и уже э, дают тебе э, необходимую информацию для продолжения, для продвижения твоего проекта. Верим, что этот конкурс принес огромную пользу будущим предпринимателям. Адилия Валеева, Роман Самарин, Универньюз. Хорошая новость для всех неравнодушных к жизни Казанского федерального. На нашем телеканале прошла прямая линия с ректором университета Ильшатом Гафуровым. О самых актуальных и интересных вопросах, поступивших в прямой эфир, наш сюжет. 27 мая 2016 года можно смело вписать в летопись Казанского федерального золотыми буквами. В этот день в эфире студенческого телеканала КФУ прошла первая в истории прямая линия с ректором вуза Ишатом Гафуровым. За два часа эфира в режиме реального времени ректор Казанского федерального ответил на два десятка вопросов, охватывающих все сферы жизни университета. Причем спросить Ильшата Гафурова о насущном мог любой желающий, как написав на почту, так и по телефону и даже видеосвязи. Меня зовут Виллянов Адаль Газинович. Я студент автомобильного отделения. Совсем недавно завершился ремонт в одном из корпусов общежития нашего института. И нагородние студенты заселились в новое здание. В первую очередь хочу сказать вам огромное спасибо, а также поинтересоваться, планируется ли ремонт других корпусов общежития. Кстати, вопрос из набежно Челнинского института КФУ стал одним из многих, касающихся преобразований внутри и около университета. В ходе эфира с Решатом Гафуровым не раз поднималась тема текущего и капитального ремонта студенческих общежитий, учебных корпусов и баз отдыха. Вы знаете, не все, что нам досталось, досталось в хорошем состоянии. Да? И если бы это было в хорошем состоянии, никто бы этот вопрос не задал. И к большому сожалению... И кампусы учебные, и общежитие, и жилье, все... Имеет свойство стареть? Нет, имеет, имеется желание привести в а. очень хорошее состояние, причем не по нашим, а по европейским стандартам, поскольку мы вот общаемся с нашими коллегами и видим, как обстоят дела у нас и как обстоят дела у них. В рамках прямой линии с лешатом Гафуровым затронули также актуальность и даже целесообразность некоторых образовательных программ. Так в студии прозвучал вопрос, касающийся создания ресурсного центра по исламоведению. То, что мы светское государство, это не говорит да, о том, вот что он, мы он, он, а, он. государство без веры. Да? И сегодня все, что связано с исламом, очень требует глубокого осмысления, особенно с теми процессами, которые происходят сегодня в мире. И научная составляющая в этом проекте, она достаточно большая. Зрители прямой линии проявили интерес и к личной жизни ректора КФУ. Как оказалось, многих удивляет активность Ильшата Гафурова в соцсетях. Впрочем, у на это особый взгляд. Ну, а желание что-то разместить в социальных сетях появляется иногда спонтанно. Да? Я что-то вижу красивый, там, красивый ну, лес. Ну, Инстаграм имеете в виду. Да, в городе, красивый да. лес. Где-то я... Комментирую, где-то не комментирую, либо где я бываю. Но в частности, когда посещали клиники в Японии, да, университетские клиники, я в общем-то разместил несколько фотографий, исходя из того, чтобы показать людям, вот к чему мы стремимся, говоря об университетской клинике в Казани. Угу. Точно такая же ситуация, когда я посещаю те или иные лаборатории. Полную версию прямой линии с ректором КФУ Ильшатом Гафуровым вы сможете посмотреть на нашем сайте. Александр Александров, Универньюз. Самые свежие новости всемирной паутины в нашей традиционной рубрике «Веб-Ньюз».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 секрет, что в Татарстане 2016 стал годом Габдуллы Тукая. Республика не один месяц праздновала 130-летие певца татарского народа. Однако и по сей день горожане продолжают вспоминать творчество великого поэта. В этом убедилась наша съемочная группа. По дороге на очередную съемку их удивил трехлетний ребенок. Мальчик очень живо и ярко рассказывал стихотворение Тукая. «Мы не смогли удержаться и записали для вас это полное энергии исполнения. Надеемся, изрядно вас повеселит в завершении рабочей недели». Ту хранишь, ты, да, гам, шату, гам,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 Улыбайся жизни, и жизнь улыбнется тебе. С тобой была Адилья Валеева. Пока-пока!